И получается все вместе минус 60 было По сути ты там грабишь поставщиков Не все предприниматели предпринимателя. <laughs> Это было стрёмно в тот момент да. Получается закрывал магазин в 7 И ехал на второй, на том был до 9 Потом угу. получается в 10 домой И потом в 6 утра подъем там И поехал дальше Когда ты помог сделать финансовую модель Стало понятно вообще, что в магазине происходит. Ну и кто-то сидит и думает: ну там 5 процентов рентабельности, ну, 600 там человек, там еще что-нибудь. Сколько прибыль-то стало? 250. Где-то миллион отдал долгов. На уровне 240 тысяч рублей. Саша может ну, уделять магазину там по 3 часа в день, да, условно, по три дня. Ну, три дня, получается, в неделю. Да. Вот, сейчас э, мы опять начали работать. Наша цель, там, 420 тысяч. Я ему уделяю время, там, с 8, с 9 утра до 6. Угу. Э, ну, допустим, 5 дней в неделю. Угу. Но это совершенно другой подход. Это уже заряд. Привет, мы в городе Сочи. Меня зовут Николай Ившин, я приехал к Александру Сычеву. Саша, расскажи про себя: чем занимаешься, на чем зарабатываешь. Ну, чем, в общем, занимаешься? У меня зовут магазин. Вот я им и занимаюсь уже лет шесть, но основательно последние три года, а с тобой работаю последние полтора года. Угу. Ну получается, офлайн-магазин по Товаром для животных, у тебя есть интернет, еще магазин, куда доставки, ну, осуществляясь доставки по городу Сочи. Да. В общем, и раньше у тебя было два магазина, там, один минусил, другой плюсил. Расскажи, вот, ну, то есть, что у тебя было, да, до встречи, ну, со мной в деньгах, у нас финансовый блок. В общем, я решил увеличиться в прибыли и открыл второй магазин. Открыл его в центре города, в торговом центре и думал, что я уже все умею. И оказалось, что это не так. И он очень сильно работал в минус. Я не понимал, что происходит. Где-то первые месяца 4 я думал, это нормально. Типа сейчас там потихоньку наберем оборот и все пойдет. То есть я как бы действовал по модели первого магазина. Ну там все как-то само пошло. Там аренда была ниже, там как-то все получалось. Короче, я потом сделал вывод, что с первого магазина мне повезло. И мне почему-то показалось, что со вторым получится так же. Давай по цифрам, сколько я первый магазин приносил, ну, вот который у тебя на рынке получится магазин, а второй магазин в торговом центре. И сколько в общем получается? Ну, Такую несложную математику проведем. Ну вот я до тебя. Получается, что я не знал вообще а, особо там, что сколько мне приносит. Особенно со вторым, который минусовой. А потом с тобой мы посчитали и получилось, что э, мой плюсовой магазин зарабатывал где-то 120, а минусовой магазин зарабатывал минус 60. И э, парадокс заключается в том, что типа я привык жить на 120, mm -hmm. ну типа семья моя. да? И получается 120 минус 60 остается плюс 60 на двух магазинах. Но в семью я продолжал также брать 120, потому что ну, типа, я не готов был уже там меньше там, жене дать, меньше ребенку уделить там и так далее. И получается все вместе минус 60 было. То есть я получается, это как бы, ну ты мне показал, типа, говоришь, смотри, вот здравый смысл в том, что ты 60 штук постоянно забираешь с магазина. Ну да, ну получается чистый доход 60 тысяч, ну по двум магазинам. Да. Ты забираешь с магазинов 120, да. по сути ты там грабишь поставщиков, крушишь товар там на складе, ну то есть у тебя все медленно-медленно ну, скатится вниз. И это было осознание факта получается. Да, это было самое тяжелое. И, ну, да, это было стрёмно в тот момент. Ну, ты там крутой, крутой чувак, да, у тебя есть магазин, пару магазинов в Сочи, да, у тебя там товары для животных, ты открылся в торговом центре, но минус 60 в месяц там тебе, ну... Прям так и было все. многие мои друзья, они типа, ну, я как бы чувствовал, они даже говорили mm -hmm. мне это, ну, типа, круто, что ты открыл второй магазин, типа... Типа, ты идешь дальше, там, типа, ты развиваешься. Угу. Но никто не знал, как дела у меня на самом деле, и что со мной происходит от этих всех минусов. Ну, ну и ты еще ты... тоже не знал, по сути, что с тобой происходит. Да, типа, со стороны я был, ну, типа, крут, потому что я стал чуть лучше, чуть больше, чем я был до этого. Угу. Но факт был минусовой, и все это просто летело в пропасть. Вот, и в общем это панические атаки, это там, ну ужас, в общем, это было, mm -hmm. это было реально стрёмно и я просто не понимал, почему это со мной происходит. Mm -hmm. Ну, о, о панических атаках мы еще поговорим, ну расскажи своими словами, ну что мы сделали, допустим, ну вот, какую работу мы провели, сколько у тебя по выходу стало? А у тебя же еще был долг, получается, ну как у физлица или у юрлица, неважно, то есть ты просто накопил долг какой-то, да, там, перед поставщиками, перед банками, а, и, ну, что как бы стало там, и через какой период? Вот мы с тобой работали, там, пару месяцев. Ну, смотри, получается, э, мы с тобой работали два месяца, и основная задача заключалась в том, чтобы э, минусовой магазин, ну, там, выйти в ноль или, mm -hmm. ну, лучше, конечно, его сделать плюсовым. Это так да да да типа того жизнь. да Нет. реанимировать его и мы там начертили написали несколько конкретных действий которые я должен был сделать я их сделал это существенно изменило картину в магазине кто ну, да, это смотришь сейчас по магазину там ну типа средний чек там рентабельность ты же примерно помнишь, да мы конкретно там, количество чеков да когда ты помог сделать финансовую модель Стало понятно вообще, что в магазине происходит, какой у него средний чек. Ну какой там у тебя плюс-минус? Тогда был где-то 450 рублей uh -huh. на том, на, на минусовом, uh -huh. вот. И когда я это увидел, я понимал, что на плюсовом чек больше, uh -huh. больше чем в два раза. Ну тысяча с чем-то, да? Да-да-да, uh -huh. вот там 1050 было, что-то такое. Вот, и, а рентабельности какие были? Э, рентабельности были, кстати, разные, потому что на плюсовом магазине, в котором чек был там 1050, угу. рентабельность была где-то 21-22%, угу. а рентабельность на минусовом магазине была где-то 25%. Ну, потому что разные места расположения, геопозиция ну, да. разная. И покупки... Но там тебя губила аренда, по сути. Да, там губила аренда, низкий средний чек. Хотя по количеству покупок в месяц минусовой магазин перегнал даже плюсовой. То есть в нем продаж в день и в месяц было больше. Ну, короче, ты работал и еще доплачивал 60 тысяч. И еще <связывал> я доплачивал, да, постоянно. То есть там было количество чеков больше, рентабельность была больше. Вроде все прям сказка сказочная, но все сливалось на аренду. И по сути ты еще своего кармана доставал. Ну а потом оказалось, что не своего. А потом оказалось, <связывая> что да, не своего, потому что мои карманы были пусты. Да, <связывая> <И связывая> там была дырка, и ты еще как бы там из трусов, из чужих научился доставать. <связывая> да, и тогда вот стало понятно, что надо типа работать точечно над средним чеком, над рентабельностью. <связывая> и ну по возможности над увеличением покупок, но а, ты тогда уже мне говорил, что типа чувак... Ну, типа, как ты привлечешь больше покупок, типа, реклама? Денег uh -huh. на рекламу у тебя нет. И что мне больше всего запомнилось, я до сих пор руководствуюсь этим правилом, типа, увеличивая прибыль внутри того, что ты имеешь. Uh -huh. Типа, вот зафиксируй количество покупок, там, допустим, там 1200 покупок в месяц, сколько там, 40 покупателей в день, да? Uh -huh. Вот. И, типа, будет больше, круто, ты вырастешь, как бы, ну, органический такой рост будет, да? Вот, но давайте типа, зафиксируем, вот, что начнем зарабатывать больше среди этих 40 покупателей в день. Угу. И вот, соответственно, мы начали работать над средним чеком и над рентабельностью. Угу. И, увеличив их, соответственно... Ну, получается, смотри, давай, получается, тот магазин, ну, вот сейчас нас смотрят, да, магазин мы, получается, закрыли, начали зарабатывать 120 тысяч, то есть, по сути, личный доход твой по нулям. Ну, то есть, тебе все хватает денег. Да. А дальше мы начинаем заниматься средним чеком, а потом рентабельностью. По сути, я тебе тогда говорил, что к тебе приходят за хлебом, там, тысяча человек, давай-ка мы им еще там икру продадим, допустим, какие-то жвачки, сникерсы, ну, в общем, ну, дополнительные товары. И у нас было, получается, условно, сколько там, тысяча посетителей, да? А средний чек у нас был там 1200, да? Потом рентабельность была у нас 21%. Да. Прибыли было 120 тысяч. Вот. Да. И сейчас расскажи, какие, ну, по сути, сейчас у тебя показатели. Сейчас показатели такие, что а, чеков а, сейчас тысяча в среднем. Угу. То есть ты вырос на четыреста шестьсот, около 600 больше чеков. Тогда чеков было тысячу с копейками, а за счет чего, за счет чего чеков стало больше? А, за счет расширения ассортимента, то есть э, вот это правило я четко для себя усвоил, что рекламировать магазин нет смысла. Uh, типа ну вкладываться в рекламу привлекать новых клиентов ну и типа придет новый клиент зашел в магазин увидел что его товара нет и ушел короче я для себя понял что когда-то я начну привлекать клиентов uh -huh. но uh, я должен их привлечь чтобы они пришли и не ушли от меня uh -huh. чтобы они от меня не ушли соответственно у меня должно быть в магазине ну все или почти все да. и я стал расширять ассортимент соответственно Смотри, за счет... получается за счет ассортимента поднял Количество клиентов у тебя стало уже там не 1000, а 1600 условно, да. потом рентабельность у тебя 21, а сейчас сколько у тебя рентабельность? Сейчас рентабельность 26. То есть ты поднял на 5% да. рентабельность. А, и поднял, так, рентабельность? И ты поднял получается количество, рентабельности. поднял средний, средний чек. чек. вот он примерно такой остался. Сколько? Он в среднем 1100. 1100? Да, иногда он 1050, иногда 1150. Ну и кто-то сидит и думает, ну там 5% рентабельности, ну 600 там, человек, там еще что-нибудь. Сколько прибыль то стало? 250. Ну по сути, есть больше в два раза, да. больше чем в два раза, да. чем было до этого. Типа магазин вырос не в два раза. Вот. Магазин вот. вырос там процентов на 40 примерно. Выручка. Выручка выросла, да, процентов на, на 50. Вот uh -huh. примерно на 50% выросла выручка, примерно на 40-50% выросло количество покупок в месяц, uh -huh. а прибыль... Моя личная выросла в два раза, даже чуть больше, чем в два раза. Uh -huh. Но, окей, ну, так, круто. Ну да, типа получается так, но тем самым мне это дало возможность возвращать все мои долги за тот минусовой магазин. Там были кредиты, там были личные займы, там даже оставались какие-то долги поставщикам. Вот. И... Ну по факту у тебя смотри был минусовой баланс. Да. Да, если бы ты там весь товар отдал поставщикам, то тебе надо было еще сколько-то денег, да, там докладывать, ну, ну таким образом считали. А Сейчас у тебя плюсовой баланс, то есть у тебя сейчас товара больше, чем ты должен поставщикам. Да. Кстати, когда мы с тобой считали, у меня товара было 1 миллион двести, сейчас миллион семьсот. А поставщикам ты сколько должен? Сейчас или был? Нет, сейчас. Ну, если не считать, что я работаю с ним в отсрочку, то я ничего не должен. Не, а вот именно отсрочка сколько у тебя? Э -э ну, где-то 1400. Ну, то есть, по сути, миллион триста товара твоего? Да. Ну, то есть, ты не только загасил долги, но ты еще и товара, получается, нарастил. Да, товара То есть, сильно у тебя, получается, растел. твой бизнес, ну по сути, оброс собственностью. Если что, у тебя там, как копилка лежит, ты можешь ее, Ну, ну с точки зрения капитала, получается, да. Ну да, то есть мы по сути, ну, языком финансов мы выздоровели предприятие, да, как, ну, то есть оно начало копить этот товар свой, да, там оно этот товар ну, с большей там, процентной ставкой продает, да, там, если у тебя миллион семьсот лежит, 250 тысяч в месяц, по сути это 12 процентов в месяц, да? Да. Если взять годовых, то это вообще 150 процентов годовых получится, вот, ну, по сути. Вот, если сравнивать с банковским процентом 6% и твоими 150%, ну, то есть, это достаточно весело. И, по сути, мы с тобой еще разбирали функционал твой. То есть, ты раньше там на работе постоянно был, да, там, ну, какие-то у тебя недвижухи там были? Я был больше, чем постоянно, я был каждый день. И если один магазин работал до 7, второй работал до 9 вечера, то я, получается... Закрывал магазин в 7, и ехал на 2. На том был до 9, потом, uh -huh. получается, в 10 домой, и потом в 6 утра подъем, там и поехал дальше. Как uh -huh. а, все, что касается незавершенок, функционала, здесь, конечно, тоже все кардинально изменилось. То есть, на самом деле. У всего этого периода, в полтора года, еще куча мелочей. То есть мы сейчас посчитали какие-то конкретные штуки, там, ну, да. а, величина склада, там, рентабельность, прибыль, но много чего изменилось, потому что, помимо того, что я нарастил склад, а, я где-то миллион отдал долгов, а, потом а, магазин просто преобразился тот, который прибыльный, в нем стало больше полок, больше стеллажей, uh -huh. больше товара, соответственно, я же куда-то этот товар поставил. Он, э, у него появилась вывеска красивая, он обклеенный, теперь его там видно там, за километр грубо говоря. Вот. у него появилась там, кассовая стойка другого формата более там, красивая и так далее. То есть, ну, в целом еще куча мелочей. Если их еще перевести в капитал, то это еще там я не знаю 1300 наверное примерно. Ну смотри еще знаешь какой вопрос. А сколько ты сейчас времени тратишь? Ну, за, ну, было, ну было безумие, да, там, а, ты минусил, по сути, ⁇ жрал свой бизнес, залазил в долги, и еще как э, крутился, по сути, каждый день, а, как сумасшедший, сам с паническими атаками, с какими-то там переживаниями. Вот, а как сейчас, по времени, там, Смотри, у вот. состоят? стоят? Я скажу так, был период, когда я себе поставил, как бы, такую задачу, типа, работать три дня на магазин. Ну вот, потому что я понимал, что мне надо все это пережить, надо, ну типа отдохнуть, потому что это было стрёмно. Uh -huh. И сейчас какой-то новый этап, и мы с тобой снова э, начали еще одну дистанцию. Uh -huh. Вот, по увеличению прибыли. И сейчас э, я опять магазину уделяю много времени, mm -hmm. но я ему уделяю время там с 8, с 9 утра до 6. Mm -hmm. э, ну, допустим, 5 дней в неделю. Mm -hmm. Но это совершенно другой подход. Это уже заряд, наоборот, mm -hmm. уделять ему. Yeah, я понял. Давай я сейчас твои слова это перефразирую. А, в общем, на уровне 240 тысяч рублей а, Саша может ну, уделять магазину там, по 3 часа в день, да, условно, по 3 дня. Ну три дня получается в неделю. Да. Вот сейчас э, мы опять начали работать, наша цель там 420 тысяч, э, ну чтобы магазин зарабатывал. И это как проект, то есть он по сути сейчас, если мы это сделаем разом, то у него будет доход 420, если у нас получится, но ну, я думаю у нас получится. И кстати в эти видео можете посмотреть на ютубе, мы прям все эти записи сохраняем в скайпе наших переговорах. И то есть вы можете посмотреть, как Александр считает там финмодель, как он пишет свои незавершенные дела, как он передает функционал новый, который у него появляется, как он забивает доходы и расходы в сервис учета финансов да, Small ERP, вот, который я создал по сути с нуля. Вот, и вы можете посмотреть, сколько он там заработал денег, сколько он забрал дивидендов, какие у него затраты, какая у него себестоимость, как он рентабельность там считает свою как он а, смешивает там программы, да, где у него там товар считается, документооборот ведется а, с программой учета. То есть вот, по сути, такой интерактив у нас будет ну, сейчас. Ну и сейчас ты занят проектной деятельностью по увеличению прибыли текущей, вот, и ты в этом максимально вовлечен. Но когда у тебя получится, ты, в принципе, можешь отойти и этот, эту коробочку, которую тебе зарабатываешь деньги, оставить, ну и также туда по минимальному. Ну, время тратить столько, сколько ты, ну, посчитаешь нужно, там, 2-3 дня, там, 4, например. Да, цель, естественно, вообще вырасти. То есть э, есть страхи открывать второй магазин, uh -huh. но они уже другого характера. То есть, ну, это типа просто страх, потому что я когда-то обосрался. Uh -huh. Но, как ты мне сказал, типа, когда хорошенько обосрался, это как удобрение, типа, для новых ростков и чтобы еще лучше там проросло все вот принято <смех> для новых раз ну да да а теперь э, я понимаю что вот сейчас если мы еще увеличим <смех> а мы увеличим я, ну, мне все видно мне все понятно типа, <смех> на <что>, цифрах. <смех> да то есть допустим если это не 420 но 350 вот там 70 <смех> от 100 мы сделаем да я <смех> сделаю <смех> <смех> да как по, вот и, ну, я имел в виду я, что типа я не перекладываю на тебя ответственность за то, что я не сделаю эти 420. Ну да. Вот, и э, э, мы это сделаем, и тогда типа ну все понятно, типа все понятно, как это считать. И чтобы открывать там второй, даже если он где-то будет минусить, будет понятно, как это все редактировать в пути, коррелировать и спокойно как бы ну там... Если затишь, я там открыл парус, там поплыл, да, uh -huh. если там буря, ну взял весла, там подгреб, как бы там изменил э, курс, как бы и все, как бы и пошел дальше и вышел на те цифры, которые там планировал при открытии нового магазина. Ну да. Ну еще смотри, момент. А, вот в этом, ну, получается, во втором куске работы, да, который мы сейчас записываем по видео, там есть сервис финансового учета. Ну, ты эту штуку раньше для себя не сводил. Вот сейчас ты его начинаешь сводить, ты видишь там свою прибыль, смотришь, сколько дивидендов там забрал, можешь по статьям посмотреть. Вот расскажи про эту штуку. По поводу сервиса твоего Small ERP или как мы это сейчас называем финансово-управленческий учет с тобой, да? У -у -у. Или, типа я веду сейчас финансово-управленческий учет. Если бы, знаешь, как говорят, если бы мне кто это сказал там пару лет назад, я бы рассмеялся, потому что для меня вот это сочетание слов оно еще буквально даже там полгода, год назад это было просто на каком-то иностранном языке. И я вот, такая маленькая преамбула к тому, что я теперь вижу да, при помощи этого сервиса, знаешь, вот в моменте рекомендуя тебя там своим друзьям, каким-то предпринимателям, которым я вижу, что они там заняты там, крутой нишей или там, э, ну, мне кажется, что у них может больше получиться, чем получается сейчас. Uh -huh. И я говорю, слушай, ну вот я вот так вот так с финансистом прошел путь там, значит, э, вышел из минуса там, в прибыль увеличился, я говорю, попробуй. И они как бы вот там посмотрят твоих там пару видосов или как вот это видео какие-то люди могут посмотреть. И они примерно все говорили одну и ту же фразу, ну не все, их было трое, моих uh -huh. друзей, они говорили одну и ту же фразу. Слушай, ну ты знаешь, я вот это все знаю, ну типа вот все, что там говорится, я это знаю. И я тебе так скажу, вот когда я начинал с тобой работать, uh -huh. я тоже могу сказать, что все эти слова, которые мы здесь обсуждаем, рентабельность, маржа, средний чек, э, прибыль, там, блин, капитализация, ну... Эти слова, естественно, все знают, все учились в школах, там, в институтах uh -huh. и так далее. Но одно дело, когда ты просто знаешь эти слова, другое дело, когда ты можешь эти все слова правильно соединить в одно понятное для тебя предложение, и тебе этот смысл залетает, он в тебе растворяется, и ты такой «О!» Типа можно же вот так работать? И, допустим, ты бежишь кому-то и делишься этой мыслью, а чувак, допустим, уже прожил это, да, и он такой говорит, ну да, говорит, ты что не знал? И ты такой, блин, ну я же в натуре не знал. Ну да. Ну типа, я знал все эти слова, я знал, о чем мы здесь говорим, но мне ни хрена не было понятно, о чем мы говорим. Ну да, еще, знаешь, случаются такие ведь еще закинут предприниматели, которые даже могут умнее тебя и меня рассказывать, что такое прибыль да. и маржинальность, да. но они ни хрена не пустили это в свою жизнь. Ну, то есть они просто знают это на уровне какой-то теории. И когда дело доходит до практики, у них, у них там дыра еще побольше, чем у тебя была до самого большого ужаса. Поэтому, ну, пусти, знать и пустить от свою жизнь, это ну, разные вещи. Там, ну, как теория, да, и практика, да, по сути. То есть когда ты практикуешь финансово-управленческий учет, у тебя, по сути, есть панель управления, ты можешь управлять своим бизнесом, ты можешь увеличивать прибыль, там, влиять на маржу, там, выставлять какие-то мероприятия конкретные, вот. А когда ты знаешь, что такое прибыль, ну, ну, наверное, молодец, ну да. и все. Ну, работаешь в минус, да. Работая в минус, ты знаешь, что такое прибыль, ну, ну и что, ну, ну и толку. Ну и вот конкретно по поводу твоего сервиса. Это, конечно, по первой был геморрой, что говорить, как бы, это точечная работа, там, пальцами время свое в это уделять, но начинает, короче, типа, мне казалось, что я понимаю уже свой бизнес. Но тут я начал видеть его на уровне, как вот тот нео, когда там типа все видели цифры, а он видел э, реальность. Маржинальный доход. Да, да, да. И вот, ну не скажу, что прям настолько я там стал крут или еще, но мне реально стало понятно, что происходит теперь. Вот конкретно. То есть я помню там момент какой-то, я после инвентаризации списывал э, минус инвентаризацию, вот, и э, тебе типа задаю вопрос вот так надо, ты говоришь нет, и тут до меня доперло, как это надо правильно записать, как это отражается вообще на, на прибыли, на, на складе, на капитале, короче. И когда что-то щелкает в голове, ну знаешь, что самое неинтересное? Что я, короче, в голове понял это, но вот спроси меня, скажи мне сейчас, объясни это. Я до сих пор не смогу, как собака, объяснить это. То есть вот реально ко мне подойдет там кто-то и скажет, слушай, а как, вот-вот-вот, да? И я, я не смогу. Ну, я с тобой согласен полностью, что этот учет, ну по сути, его надо прочувствовать. Да, вот на, с... на своей нише, на своем магазине, возможно, даже где-то на своих ошибках. Хотя на самом деле можно без ошибок. Мне кажется, главное просто последовательность действий и как бы не обманывать самого себя. Вот ты мне постоянно говорил про здравый смысл и про иллюзии, которыми мы живем. Вот если все это убрать то, короче, все начнет получаться и станет понятно вообще тебе самому в твоем бизнесе. Ну, я соглашусь, да, от иллюзии невозможно оттолкнуться, да, там это зыбка какое-то число, когда есть факт, даже если минусовой, даже с паническими атаками от него можно ну, отпрыгнуть, да, потому что это твердый факт, вот, а если мы живем в иллюзии, когда мы думаем, что мы зарабатываем там 200, а на самом деле минус там, 60, да, у нас магазин приносит, то это ну, ничего веселого, да там хоть сколько мы будем от, от, ну, отпрыгиваться от этого, у нас ничего не получится. Это же с, самый главный паразит э, очень многих предпринимателей, что они общаются оборотом, типа у меня оборот там миллион, у меня оборот, слушай, ну окей, э, по году у меня оборот 20 лямов. Я когда эту цифру увидел, я такой типа, в смысле? Я короче через меня 20 лям в год проходит, uh -huh. а сейчас какими-то параметрами, ну то есть что сейчас важно, вот ты смотришь на отчет прибыли у тебя там есть Ну вот смотри, что сейчас во-первых такого никогда со мной не было, сейчас я четко вижу путь длиной в полгода uh -huh. Я вижу отметку через три месяца, отсечку и следующая отсечка еще через три, вот я посмотрю Возможно, мы там до чего-то не дотянемся, mm -hmm. но по крайней мере будет пройден путь, я посмотрю, что было не так, смогу подкорректировать и возьму еще три месяца для того, чтобы, допустим, дожать mm -hmm. или ну, что-то исправить. Или сказать, да, походу потолок, все, теперь надо в масштаб. Да. Но я тебе немножко про другое, то, что ты, допустим, говоришь, что мерьте не оборотом, а чем? Личной прибылью личной прибыли. Ну, то есть есть, допустим, чистая прибыль магазина, ты сколько ты себе забрал а, с этой чистой прибыли. И вот смотришь, сколько ты дивидендов на себя вывел. Конечно. Ну, ну типа, мне стало понятно, что э, вот мысля оборотом, как нет. правило, э, пацаны в прибыли нифига не зарабатывают. И получается, что если ты нифига не зарабатываешь, то кайфа же нет от своего бизнеса. Ну да. Получается, зарабатывают все, кроме тебя. Твои поставщики, твои сотрудники, твои арендодатели, твои там поставщики тебе электричества, блин, ну эти коммунальщики, да? Получается, все кроме тебя, когда ты эту мысль осознаешь, а ты вроде самый умный. Да, ты вроде бы самый умный, потому что ты организовал ты знаешь, бизнес. что такое прибыль? Да, ты взял на себя ответственность, там все дела, вложил. Ты даже соревнуешься оборотными капиталами, да, да? ты ходишь там пить кофе там, с, это, с пацанами там завтракать, ужинать там где-то там выпить виски там, в мужском клубе, да? Ум... Еще обсуждать можно а, вот Amazon, Amazon как вот, он масштабируется, да постоянно? Да, да, Когда да. Когда у да. тебя минусы и ты, там, вот, у него оборот, у меня вот такой. Да, как... я... Так вот типа когда нет личной прибыли, тогда, возможно, тогда и переходят на мысли оборотами. Ну, типа, понял, прибыли нет, э, признаться в том, что у тебя нет прибыли но Есть тяжело. оборот. Да, но есть оборот. Оборот, как правило, может быть большой. Ну, то есть, есть ребята, у которых там, может быть оборот 3-5 лямов в месяц, да, там, а то и 10, наверное, на твоем пути, наверное, и такие есть. Ну да, А, 20. а, а в прибыли, ну, как бы, ничего. Минус 250 минус 200 И 50. минус 300 миллионов по году. Ну, уже накоплено минус 300 миллионов. То есть долго, просто своего долга. Ну вот, если мыслить, если мыслить личной прибылью, до этого тоже, кстати, надо было дойти, потому что, по первой ты мне же и говорил все время, типа, учись мыслить личной прибылью, учись мыслить личной прибылью. Я даже не понимал, типа, зачем я это должен делать? И как это делать? Ну да, еще тут я сделаю корректировку по личная прибыль это те дивиденды, которые собственник забирает у себя из бизнеса, по сути. Но тут очень, очень, очень, очень важный фактор, чтобы компания заработала, например, там, допустим, 500 тысяч, и ты взял меньше, чем эти 500 тысяч, ну, допустим, или ровно 500. Ну, мы не, прибы... ну, не говорим так, что там бери из бизнеса хоть сколько, да, например, потому что вы можете заработать ноль, а забрать миллион. Этого делать не нужно, да, там, как учат на разных там тренингах, да, например, типа сколько ты там забрал, сколько ты там забрал. Ну, сначала заработ, пускай бизнес твой заработает, а ты с этого заберешь. Ты будешь понимать, что бизнес не разрушится, что к тебе потом не придут поставщики, там, клиенты и работники, что в принципе все хорошо, бизнес заработал, и я там с этого бизнеса там частичку там на склад, например, закинул, частичку себе там на путевку в Сочи. Чтобы мы так посидели с тобой, да. а, и главное, чтобы у Александра было время, да? Чтобы, да, он да, вообще да. чтобы он там вообще-то чтобы не приехал с панической это такой, все плохо там, я еле выбрался там, типа себя. Вот так вот спокойно, по сути, чтобы ты типа, пожелал а, предпринимателям, которые там уверены, не уверены, а, которые думают, считают ли цифры, там, а, составляют ли финмодели, а, узнавать ли, что такое финансово-управленческий учет, чтобы он появился у них там в организации, вот думают они, нужно это или нет. И если вы хотите где-то обучиться или там, получить какую-то помощь от кого-то, включите максимально свой здравый смысл, оцените этого спикера, либо там, компетентного какого-то специалиста, и действительно ли это то, что вам нужно. Найдите его э, учеников, найдите его э, кейсы, какие-то реальных людей, свяжитесь с ними. И задайте им вопросы, так ли это. Потому что все, что мы делали с тобой, uh -huh. это вообще все про твердое: uh -huh. все про цифры, про деньги, про магазины, про бизнесы, про рентабельности это все, что можно вот так взять. И блин, я не знаю, в маленьком блокнотике записать, и ты поймешь, там есть деньги или там нет денег. Uh -huh. Расскажи про франшизу. Ты же хочешь там ну, рассматривать варианты масштабирования. Да, я. Рассматриваю вариант масштабирования и рассматриваю вариант более конкурентоспособной модели. Она чуть другая и там будет как бы совмещение форматов. Ну, не, я про то, что, что ты тебе отправили финмодель. Да, да, вот я, я и говорю. И новый для меня формат, как бы, в котором у меня компетенции нет, но он мне нужен. И я начал искать франшизное решение, в общем. Uh -huh. Опять же, как-то визуально я оцениваю, там, что вот эти получше, вот эти покруче. Вот у этих вроде бы презентация получше. Причем, чем лучше презентация, тем на самом деле больше пафоса, как правило. Вот, потому что, собственно, как вот у тебя контент. То есть, э, чем больше дела, тем это все выглядит как-то скомканнее, некрасивее. Но... С экрана. Да, да, да. Вот. Но, как бы, это, кстати, как вариант, как, как выбирать да вот среди там того, кто тебе нужен. И э, как-то вот я там на, по каким-то своим внутренним критериям отобрал, значит, франшизу. Мы списались, все. И они мне присылают свое, типа, предложение, в котором есть э, презентация и финмодель. Uh -huh. а, немножко она там по-другому, но примерно такая же. И короче, я смотрю в нее, а всегда до этого, когда я запрашивал там давно-давно какую-то пекарню, еще что-то, они присылают. И я вот смотрю туда и думаю, ну типа... Финмодель? Да, да, да. Смотрю, и смотрю, знаешь, такое, в начало, где там, допустим, минус 2 миллиона, да, ну, вложения, uh -huh. да, и потом смотрю в конец там 18 месяцев работы там, плюс там 300 тысяч такой о, типа Значит, полтора года, значит, вот здесь она через полтора года окупится. Да, Но вот этот промежуток, понимаешь, в который надо... А, ебашить. Это промежуток. Да. Б. Который надо реально понимать. Средние чеки, Да. C, затраты. Да. С. Да. Когда ты должен понимать, на что ты можешь влиять. Вот чуть-чуть сюда своего усилия, чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда. И это может в корне изменить ситуацию или там, вот, увеличить прибыль в два раза там, за не такое уж и большое время. И тут я смотрю, значит, это предложение, и опять я понимаю, что ну, цифры не бьются просто. То есть я начал это просто понимать уже. Я, алё, значит, говорю, здесь не сходится. Они говорят, как так, что не сходится? Я говорю, да не, вы успокойтесь, я говорю, если я сочинскую, допустим, аренду сюда внесу, сочинские зарплаты внесу, то цифры так не сходятся, что я задаюсь вопросом, стоит ли мне вообще в это влезать. Ну, А изначально, допустим, ну, представим, что ты не проходил да, там, обучение, там и в цифрах не сечешь, ты бы в принципе просто посмотрел франшизу, ну и в принципе ты бы ее купил. Ну так вот она же тебе более-менее понравилась. Ну типа она же на бумаге окупаемая, еще ну, да, и, и прибыльная. Да, ну да, типа все нормально, все сходится. Да. Ты бы ее взял, даже ну как бы да. дальше бы не пошел. Ну а сейчас, по сути, ну меньше рисков на тебе, да? Потому сейчас что я, конечно, уже... я процентов 90 могу просто не взять. Но ну, ты уже более конкретный даже в личных делах стал. Ну да, я... То есть, более того, там... я понимаю, что даже если я увидел прибыльную модель, я уже понимаю, что ее нужно адаптировать под местный рынок, под какие-то не знаю, тонкости индивидуальности, и мне понятно, как бы, откуда эти тонкости возникнут, ну и как их изменить. Либо я скажу это невозможно изменить. Ну, закрываемся, да, я опять ошибся, но, по крайней мере, было понятно, что делать. Ну, это больше конкретики, по сути. Конечно. То есть, даже в личном жизни ты мне рассказывал, там, у тебя там дом, квартира, там, что выкупаю, что продаю, как продаю, куда вкладываю, куда не вкладываю, тоже получил, ну, то, тоже есть четкий план там по цифрам. Вообще появилось в голове понимание, вообще, что такое капитал. И раньше для меня это была только это, книга Маркса. Ну реально, как без юма, Нет, конечно. Капитал, это книга Марс, ты читал? Нет. Знаешь, что такое прибыль? Знаю. А она у тебя есть? Не знаю. Но капитал, знаешь, он же не всегда в деньгах. Ну, ну компетенция да. тоже капитал. Ну да. Ну давай про деньги. То есть ты начал капитал, капитализировать личные деньги. Да, но ну, смотри, для начала да я начал капитализировать еще и личные деньги, помимо там значит марксирование. Это по сути дополнительный бонус, без которого, без которого ты уже просто не можешь. Да. Так То есть. есть ты по сути понял в бизнесе, понял как в личном это канает, ну как бы все это перемешал и по сути ну, растешь сразу в двух направлениях Так э, знаешь, это еще геометрическая прогрессия, пройдя все это, там с магазином, с тобой, с личными финансами там, вот в этой, с личной там, недвижимостью еще что-то Еще и появляется третий капитал, это навыки, давай начнем так Коль, вот э, ты, ну ты же финансист Да Ну я типа предприниматель там, да вот. Ты типа предприниматель, я типа финансист Да. И, ну, У тебя есть типа курсы, на которые можно прийти и там, обучиться, пройти какой-то путь и там стать сильнее, умнее, богаче, uh -huh. вот, там, прибыльнее и так далее. Сейчас же очень много всяких этих курсов uh -huh. в интернете, очень много шлака, uh -huh. очень много говна. Давай сделаем в открытую в камеру как бы ну, доверие максимальное uh -huh. к людям. И ты расскажешь немного конкретно, чем ты занимаешься uh -huh. и э, сколько ты зарабатываешь сам. Uh -huh. Ну, это, это ж типа важно. Мы, ну, да. то, то есть типа для предпринимателя, ну, для нормального, как бы э, нормально прийти к другому коммерсу, сказать, слушай, сколько ты зарабатываешь. И если ты в ответ услышишь типа, чувак, это какой-то некорректный, неправильный вопрос, можно сразу закрывать дверь и понимать, что там, по-моему, как бы, uh -huh. ну, типа, не ответить, сколько я зарабатываю, это, ты можешь даже приврать. Но как бы это нормальные вопросы. Ну, <смех> Можешь даже приврать, но лучше не приври. <смех> да, лучше конечно не приври, но это же нормально типа. Вот Поэтому мне кажется твои э, подписчики, которым ты э, там, помогаешь или в будущем поможешь, я думаю они захотят услышать сколько ты сам зарабатываешь и вот uh -huh. в чем конкретно как бы, вот, твоя деятельность. Потому что я знаю, что на самом деле я просто килька э, маленькая в той области твоей компетенции. То есть, я насколько я там помню, ты там и на заводы приезжаешь, ну и да. там э, Все, учет, кстати, можно посмотреть на YouTube. Э, да, там внедряешь учет как бы, а там вообще другие обороты, другая прибыль, другая ответственность, там ну просто как бы другой мир ну вообще, да. магазина Ну да, ну я вообще, ну у меня есть свои курсы, то есть вы можете зайти на сайт SmallRP, там есть видеокурсы, вы можете их приобрести, там есть курс по личным финансам, есть курс «Вход в мир финансов». Есть экспресс-курс по быстрому входу в Small ERP, тоже платный. Есть фин-модель, вот, которую мы с тобой разбираем uh -huh. на уроках, тоже ее можно купить ну, как шаблон. А сейчас я ну, на данный момент не знаю, группы это будет долго или недолго. Есть некая группа, в которой Саша уже второй раз участвует, куда приходят предприниматели, и мы считаем с ними финансовую модель и внедряем финансовую прачечную отчет ну, на моем собственном сервисе. Все эти дела я записываю и ну, как бы вывожу в YouTube. Сейчас есть там определенная цена, она будет меняться. Вы, в принципе, это на сайте можете узнать и вообще есть ли эта группа. А, еще в некий момент, ну, я занимаюсь сервисом учета финансов. А, еще одно направление, я внедряю прям финансово-упранический учет на Google таблицах. Это ну, более такой гибкий что ли учет, нежели сейчас сервис. Ну, вот в крупной компании, там допустим, производство окон. ну В общем, раз в 250-300 точно я уже его внедрил. По сути, это явилось прототипом сервиса по учету финансов. Так, что еще? Вот. Также я выстраиваю прямо этот учет в организациях, где там ну, много собственников, много сотрудников, mm -hmm. много там кошельков. Ну, например, у тебя касса и расчетный счет. А у кого-то, например, Uh, все то же самое, только у там, 20 сотрудников. И нужно выстроить правильную модель, там, куда данные попадают, как их, кто заносит, кто заполняет. Uh, ну Чтобы собственники видели прибыль, правильно ее разделили между собой. Кто-то там с разными долями, кто-то с разным участием, кто-то на зарплате, кто-то на каких-то процентах. Ну, в общем, это такой глобальный холдинг. Uh, этим я тоже занимаюсь. Uh, По-моему, заработку он колеблется. Но в год это где-то 3-3,5 миллиона uh, на внедрение финансового статуса. Ну, по сути, на финансовый учет, это основной заработок мой. И, естественно, я оттуда еще деньги трачу на разработку сервиса, вот на мое еще такое некое. Ну, вот, в принципе, ну, хочу, чтобы этим сервисом могли воспользоваться, ну, массово, да, получается, с видеоинструкциями, с вот такими примерами, как ты, чтобы человек может без меня зайти туда, настроить себе учет, посчитать себе финмодель, ну, пользуюсь, естественно, моими продуктами. Смотри, следующий вопрос такой к тебе. Как правило, большинство предпринимателей, они ну, там, по профессии вообще другие люди. То есть они вот, ну, зачастую там, выучились на одно, uh -huh. потому что там родители настояли, либо там не было другого выбора, там, потом вот где-то там в другом месте себя нашли. Там, uh -huh. Редко получается, когда вот на это учился, там же пригодился там, и так далее и тому подобное. Uh -huh. а и компетенция как бы нарабатывается уже конкретно в полях, как говорится, в опыте, да? Вот э, ты, получается, э, чувак еще и с образованием финансовым. Ну да. Ну, то есть ты прям вот, ты прям оттуда, оттуда. Ну, я вообще инженер-экономист. Ну, то есть у нас там была экономика предприятия, э, статистический под, под, Подожди, вот это сейчас важно э, для меня лично, то есть когда я типа пришел к тебе для меня почему это было важно потому что сейчас же учат считать прибыль там развивать бизнес те у кого есть бизнес ну типа предприниматель решил других предпринимателей такой ну там я же типа свой бизнес смог развить Сейчас я и твой, короче, значит, подниму там с колен, либо ну, там, да. значит... Э... Ну смотри, вот возьмем твой типичный пример. Ты предприниматель, 6 лет, у тебя бизнесы, 20, ну, один минус 60, другой 120. Ты, в принципе, уже собаку сел на своих, да, там, этих товаров для животных. И ты начинаешь учить, там, я не знаю, меня, новичка считать и вообще бизнесом заниматься. Вот, у тебя минус, ну, как бы, ну, то есть ты даже считать не умеешь. То есть да ты там что-то зарабатываешь, да ты что-то там воруешь у своих поставщиков, ну в кавычках, да, там, да да, ты жбешь свой склад, который ну хайпанул там и заработал когда-то где-то, но чему ты будешь учить его Ну предпринимать. Я про это и говорю условно, ну это первый да, да. тип. Второй тип, когда ну, ты действительно умеешь заниматься финансово-управленческим учетом, а ты умеешь давить на показатели на свои, на рентабельности, на всякие показатели, брать кого-то в ученики, или открывать новый магазин, масштабироваться, ну как бы большой вопрос для тебя. Если ты видишь, там своим призванием, ну да, передать знания, научить кого-то, окей. Но вопрос эффективности. Ну вот я это и хотел сказать, что ты получается прямо из темы и с темы, ты по образованию финансист, и сейчас это и твой бизнес. Знаешь, такая штука. Дело вот в чем, ну как бы Вот я вопрос, как ты к этому пришел? Вот, как... ну, мне просто нравится, ну реально, мне нравится вот ковыряться в твоих цифрах, ковыряться в твоих там показателях а... Ну вряд ли участь там в одиннадцатом классе, в десятом тебе нравилось там ковыряться в чьих-то цифрах В математике ну, в математике я курсы там проходил, ну, когда у нее... Решать какие-то сложные ну, задачи. Ну, не чтобы сложные цифры и деньги. Мне всегда интересно было, ну вот есть магазин, ну и что. Ну, а сколько он зарабатывает, сколько у него там прибыли, сколько, как он вообще эту прибыль тратит, куда он ее там инвестирует, вкладывает ли он обратно или... Ну, я всегда думал, что, ну, предприниматель такой некий бог, у него там есть, ну, деньги, да, он зарабатывает их. И все. И я хотел узнать, как же этот кудесник это, ну, организует. Ну, а цифры это просто ну, быстро, качественно понять, что там происходит. Вот. И когда я начал приходить к этим предпринимателям, я понял, что не все предприниматели предприниматели. Это вот как? Это... Это ну, как вот, допустим, расставить? я прихожу в твой второй магазин, который минусил. Ты же вроде предприниматель с виду. Да. А на самом деле ты антипредприниматель. Угу. То есть предприниматель это который хотя бы в ноль работает, да, там, ну, в маленький плюсик, а ты в минус, то есть, ты берешь деньги в долг и тратишь их тупо. Ну, ну по факту, как это завуалировано там с магазином, с, там с кредитной машиной, там еще чем-то неважно, ну по цифрам, это так, если ты мне даешь отчет, вот смотри, Саша зарабатывает один магазин плюс 120, я говорю, вот здесь он предприниматель, а здесь он антипредприниматель, ну на данный момент времени, то есть если ты исправишь, то все окей, ты становишься предпринимателем, вот, дальше, дальше можно динамику там по году брать, да, там по полгода, ну допустим, если сезонность какая-то. Но если антипредприниматель думает, что он предприниматель и начинает кого-то учить, не считая цифры, считать цифры, <с> ну, мне кажется, это самое большое зло, которое вообще может существовать во вселенной. Ну, прикинь, чему ты можешь научить, ну, ты сам минусишь, сам ты у своих, по сути, клиентов, потом прочитал, что есть закон о банкротстве, кинул, э, ну, или обанкротился, давай по-другому, да, выразимся, своих э, ребят, которые тебе дали, да, товар там, например. По сути, твои знакомые, потому что ты с ними зазнакомился. И типа ты ни при чем. Ты типа в рамках законодательства кидаешь других там своих партнеров. Ну и, ну и что, это прикольно. Ну и ну, как бы, а смысл от этого какой? Итак, друзья, подписывайтесь на канал в YouTube. В этом канале мы сделаем плейлист про Александра. Да? Там первое интервью с ним, когда я снимал по скайпу. Сейчас он проходит уроки, мы записываем их в ютубе, будем смотреть его прибыль, будем смотреть, как он там функционал передает, незавершенные дела передает, сколько он, сколько он конкретно с чистой прибыль забирает себе на дивиденды. Сколько он конкретно открыл новых магазинов, ты хотел сказать? Как он захватил сочинский рынок по зоотоварам в целом и выдавил всех конкурентов? Или никого не выдавил? Также там есть другие ниши, там есть другие, ну, будут другие плейлисты, туда будем добавлять других участников с другими нишами. Поэтому подписывайся на канал, чтобы видеть новые видео, ну, получать уведомления да, от них. Ставь колокольчик, пиши в комментарии, что ты думаешь по этому поводу. Пиши свои там размышления, там нужно, не нужно. Считайте деньги и. Считайте деньги, чем выше ваша прибыль, тем больше вы полюбите свое дело. Это мой опыт. Ну и, ну и всех рассудит, по сути, финансово-управленческий учет. По учету мы можем сказать, помогло ли нам, помог ли нам этот курс или не помог ли нам этот курс. То есть жесткий фундамент вашей оценки должен присутствовать всегда. Неважно, учитесь вы, не учитесь. Ну, какой факт, ну, и куда ты стремишься. Это все, друзья. До встречи в новом видео.